Всем привет, с вами Макс Рис, как я обещаю покажу вам Россию, страну, где уже два, второй день, как э, что-то происходит, но так сильно продвинулось, но что прод, продвинулось, так, источники, что это у нас, о, может кого-то наймем, не хватает, пишет нам, ну, сюда качаем, да что пехотов, а то самое главное, вырубка пехотов, mm -hmm. Желательно еще в биржу заходить, купить железо, если можно. Железо, про железо я говорю. Да, дело для... Может быть какая-то акция куплю, правда. Нет? Вот такого. Тут вообще экономика растет просто огромнейшими цифрами. Можно в своем иметь хозяйство, но ну, у нас есть оно. Хо -хо -хо! как он такое, а? Так, где вот строим возможно, часа. Чтобы вот что чтобы все тут вас работали построили там по прочности, чтобы было больше пехотов ага. <кхе> Это чувак до сих пор идет да? Так, у нас пшено, кстати, хорошо так дается Можно продавать Можно уже меньше рыбки. А рыб, зачем нам. А, война. то посмотрим тут. Напарники наш. Да, вот. На не доверяю. Так, ну что, ну если вы хотите, чтобы его на то идите нападайте здесь на страны. Это маленькая. Маленькие страны. Да моя цель вот такая вот здесь Посмотрим, что будет. Я так посмотрел. Вот прикольно тут кусать. Тут не посмотрел. Так, так, так, так, так, так, крепость. В общем-то можно база. Казарма нам что дает? Правильно. Так денежные расходы на содержание, конечно же, монеты тратить не жалко. И мы... а, зерно выработка пехота в пятьдесят процентов. Еще будет еще плюс пятьдесят процентов, деревьев ну, но рука на 10 купите всем 140 690 блин не не друзья не покупайте потом, не потом на монет еще на деньги блин 1500 вот даете сейчас у нас экономика классно держала типа того кстати может что там зерно реги лечить уже ага, прикольно если наиграться то что на натворишь плохое да как насчет то что нужно дерево понимаю. Угу. аккуратно с этим нет ну вообще все спокойно нормально это нам нужно дерево в общем вся экономика у нас восстановлена наша цель захватить можно где это почитать сербия 5000 воинов и австрия военные героя нормально таки бьют как только где эта -то страна я вообще не знаю покажите это... а так это Ай с кем они воюют где эта страна какая страна страна где она Лё, захватили что ли лев я русская страна уж не не тут воют там сейчас тогда мне разбираться пэтер пэтер тут где тут пэтер был а вот в чем дело ты какая страна живая то есть эта страна раздвонила куски не в общем-то эта страна воюет с этим ясненько макс риск Такая а что дальше этим луна а так блин, не, не эта страна ой что такое чё у них крас... а я понял это тима так смотри Блин, если я нападу на зеленых, то это будет нам кирдык слушайте. Блин, вот на белых напасть шикарно. Вот на них нападу съем. Хм. Хм. Блин, написать статью. Зачем написать? Давайте посмотрим насчет этого страны. Я вообще не знаю. Мы с ним мир. А это человек, кстати, да. Австро. Чего? Эта страна нападает... Нап... Напала только что здесь. Это чё? Не понял. Да, тут кусочек оторвало. Не понял. Тут войска, кстати, не поднялись. Не понял, блин. уже война война войну устраивает. Войну устраивает дает. Часа туда побором, блин. Тут уже два воина. Три воина. полностью зеленых напасть сейчас не имеет смысла говорят потом с красным разберемся а? пацаны что делать нас вообще дико мало но ну, как увидим да у них у них сильная армия он напал на них. что же с этим делать я же говорю что он откусит весь кусок и тут еще откусит нас нападет или д с ним то он скоро время при меня нужно думать что мне сделать может быть откусить здесь весь кусок И тут чувак в война вот куски долины нас будут воевать как я понимаю большие ссср железо дерево блин капец ресурса вообще нет железо дерево можно только дерево купить, но блин не хватит потом в будущем. Может это я такой сделал тут у нас? Мой склад. Ну да, денежки поставил, хорошо так. Возр... Верни, возвращай на базу. А, ты ресурсы. Распространяешь, да? Вообще-то а, а, мне как-то стрёмно стало, слушайте. О! Нам на лошаку хватает что нужно для этой лошадки что нужно? лагает казарма уровня мастерская уровень а что нам будет давать ну 2.4 то есть она хорошо бьет по пехотам то есть воевать не можем. можно только я нападу на этого белого кусочка на счет этого я не знаю Лайк посмотрим цары русский капец так, если нападут то Франция и Испания будут меня хросировать. Сейчас. Тут человек. Это тоже. Ну то то. Значит, давай так кусочек оторвем. Тут что-то будем мутить с этим чуваком. Нападет, то будет война мировая. А если тут нападет, то не куски правы Точно. его направо права. Почему как-то у нас воином Помните, у нас было побольше? Что случилось? Санкт-Петербург. Да, реально, что случилось с нашими войнами? С немножко больше войн. Просто для Вот и все. Тактика. Значит.. Топ-4 стран. Они тут опережают не. По счету экономики тоже. Это Британия за нас играет. Ох, блин. Тяжело, тяжело. По, окей, по бирже просто время нужно тянуть вот такие у нас все окей будет также можно тут подменять, посмотреть 5.5 земно получим ну, нормально кстати дают копейки дать получим до 5 можно еще 99 ставит купить зерно. Давайте так. Вы покупаете, да, по нему купить. Да. Вот, черт. Это как? Вот, черт. Все. А теперь уже своя экономика. Куплю землю по восьмерке должен быть где-то я здесь а нет здесь что-то меняется вот черт что мне делать на складе мясо у плохой вот тут я буду ха пойти меня надо плян я амбляне стыками каждого да? не знаю в чем такие баги блин. в игре присутствуют. но желательно чтобы у нас всегда нежели копейки на улучшение базы это самое главное вот день. например на крепость потому что получить себе эту штуку повышение моего духа но если ты хочешь это вот это было. так так подожди давай что другое через пять дней В принципе это уже будет доступно нам то есть что надо бы нам производство ресурсов Муа, просто шикарно Муа. время денег скорость на, на земных войск ну, повышение боевого духа сбор э, право производства ресурсов не неж нежные дневные расходы на содержание 500 камушек ужмаль углей так зато будет ресурсы плюс 33 процента ну но это хорошо хм. значит вам пять дней буквально еще немножко у нас будет только дерево капец и железо тоже так у нас мало слушай бро. а давай сейчас сразу железо продаем и у нас с тобой будет вот столько или так или 300 как хочешь сейчас час шикарно или пополам так и так пока что шикарно что тут еще говорить нужно не ожидать но да 5 опять... дней ну это почти за ну ладно подождем что сказать посмотрим на и пары нападать на эту страну на агрессирует на <people dying to die> на маленьких и захватывает его. тут была одна сторона которая кусочек врага. переходить можно не понял уже война. Какая страна? Это сколько война? бою уже. И он, она хочет всю заплатить. Угу. И тоже скоро война тоже устроила немножко так кушу да желательно что-то спорятать давайте посмотрим на все это все да делаем вот да. теперь кто робот Договариваться с этим страной. Давай договор кусочек страны. А как договориться? Сообщение. Новая сделка. Царем Махами. Царем мы даем мы хотим. А ч торговля Эмбрамба? всегда это вот знаете какую бах какой-то mm. а то сколько у вас нормально нормально дает у вас щедро суши брал у вас тут щедрости капять сколько mm, я не знаю такая продолжаться а, Нападайте на меня, блин, я Кусака. Откуда-нибудь у него дух. не что, ждать? Okay. Кстати, как насчет нового северства? Еще одну игру. Давайте, только следующие ролики. Пока.